Всем добрый вечер снова мы снова возвращаемся сегодня к третьим галактическим сезоном и удача в розыгрыше и мы зачитаем вам на русском языке и будем потом показывать если что Третий сезон галактических сезонов начинается прямо сейчас, как и в предыдущих версиях. Игроки смогут проходить два разных трека, бесплатный бонусный трек или бонусный трек для подписчиков. Подписчики будут иметь доступ к обоим трекам по мере прохождения сезона. Игроки могут продвигаться по этим наградным дорожкам, выполняя ежедневные еженедельные задачи сезона. По сравнению с предыдущими сезонами было внесено несколько изменений. Во-первых, количество технических фрагментов, доступных на бесплатном бонусном треке, было увеличено до 3500 технических фрагментов. Кроме того, мы восстановили баланс картельных монет, выдаваемых через трек. В частности, теперь игроки получат 2000 монет картеля, половину суммы доступной в предыдущих сезонах, а также 8 классических ящиков картеля и 5 наборов Ultimate картель. Совокупная стоимость этих наград будет сопоставима с потенциальными наградами предыдущих сезонов в размере 4000 монет картеля. Напоминаем, что сами пакеты и ящики будут привязаны к наследию и не подлежат обмену на GTN. Galactic Trade Network имеется в виду, То есть галактическая торговая сеть. Однако все задержимое можно обменять, что дает вам большую гибкость в отношении получаемых вознаграждений дополнение к изменениям, перечисленным выше, мы также добавили новых существ и ездовых животных, наборы оружия и, броня, и брони, а также украшения в наградах сезона. Более подробную информацию об этих наградах можно найти в разделе сезонные награды. Во время сезона удачи в розыгрыше, игроки могут получить нового компаньона ph 4 x или Фей дроида крупье. Этот дроид, предназначенный для стратегического анализа и тактического планирования в сложных сценариях боя, был приобретен галактическим хайроллером, одержимым соревновательными играми. Пройдя все игровые турниры от Наршада на Корусанта, этот дроид теперь хочет выкупить свой выход из рабства. Сделайте ли вы ставку на ее успех? Репутационный трек. Орган по надзору за азартными играми и управлением ими. сокращенно GAME. Это с английского. В третьем сезоне мы ввели новый трек репутации. Игроки будут продвигаться по репутационному треку Gambling, Authority and Management Entity, GAME. Вот почему GAME по первым буквам. Собирая модули анализа Гейм, которые можно получить выполнив задачи сезона, контент группы и победив врагов по всей галактике, игроки, которые хотят увеличить свои шансы на получение аналитических модулей Гейм от побежденных врагов, могут превратить Java Junk в информативную, превратить точнее Java Junk в информативную Java на базаре картеля на флотах империи и республики. Это принесет игрокам временный бонус ко всем модулям анализа гейм, которые выпадают с поверженных врагов. Чтобы дать игрокам возможность разблокировать все достижения на треке репутации, этот новый трек репутации теперь привязан к компаньону, а не к сезону, что позволяет игрокам продвигаться по треку репутации даже после окончания сезона. Игроки, которые завершают дорожку репутации во время активного сезона, получат специальные достижения. Сезонные награды. Добавлены новые награды, вдохновленные этим новым сезоном, в том числе новые транспортные средства и ездовые животные, оружие и украшения цитаделей. Вот список наград, доступных всем игрокам независимо от их статуса. Новый компаньон PH4LNX, Android Group неизменная настройка ph 4 зеленый, эксклюзивные подарки для ph 4 nx Предоставление влияния до 18 ранга в общей сложности. Уникальный набор специального оружия ЦРК, вдохновленный GeoGTAG Gaming. Два классических ящика для оружия картеля качество бронзы. Два ящика классической брони картель, качество бронзы. Два классических ящика для крепления картеля качество бронзы. Один классический ящик для оружия картеля качество серебра. Один классический ящик для доспехов картеля, качество серебра. Один классический ящик для крепления картеля, серебряное качество. Два классических ящика для украшения картеля, качество серебра. Два классических ящика для украшения картеля, золотое качество. Десять украшений для кристаллического преобразователя мощности Айокав. 10 сотрудников службы безопасности Гейме, 10 наград NPC, уполномоченных Гейм-пит-босс. Унаследовано название Друг-дроидов, метка Стронгхолд, игровая комната, 5 жетонов галактического сезона, 1500 технических фрагментов, 100 благодарственных медалей, 10 легендарных углей, 5 рекомбинаторов Айокав. итак идем дальше настройка ph4lnx ph4lnx без изменений зеленой. Итак, вот изображение но это не то что я хотел показать вот оно то что я зачитал на русском вот обычная и без не модифицированная кастомизация зеленая Дальше. Уникальный набор специального оружия дзерка слева направо сверху вниз. Специальный боостр дзерка. Специальная боостр винтовка дзерка. Специальная штурмовая пушка дзерка. Специальная снайперская винтовка дзерка. Специальный двойной меч дзерка и специальный световой меч дзерка. Вот они все. Это дзерка, это такая компания. Галактическая компания, которая фигурировала во времена Старой Республики. Дальше. Э -э офицер службы безопасности гейм и уполномоченный гейм награды битбосса. Вот они. Идем дальше. Следующие награды будут доступны только через систему поощрений подписчиков. PH4 подарки компаньоны LNX, дающие влияние до 50 ранга. Два сборника корпорации ZRK, мгновенно повышающие влияние PH4 LNX до 50 ранга. Нашей властью проклятие казино, уникальный набор оборудования PH4 LNX. Специальная настройка PH4 LNX серый. Комплект брони безопасности гейм. Комплект брони пейнтбоса Game от ph 4 x Украшенный драгоценными камнями зеленый И украшенный драгоценными камнями компаньон серый. Полный сезонный набор оружия. endspiel Выкуп. Удвоение. Джекпот. Дикая карта. И преимущества. Изготовленные на заказ крепления. Принейв. Пользовательское крепление. супер Принейв. Собные радир и жестокие радирские скакуны. 10 больших консольных украшений Айлкав. 10 украшений для держателя Айлкав. 10 украшений для электрогенератора Айлкав. Вейбл, Stronghold Випзал. Унаследованный титул. Достойный работодатель. 10 темно-зеленых и темно-коричневых красителей. 10 темно-серых и бледно-желтых красителей. 10 светло-желтых и темно-желтых красителей. 100 модулей анализа Гейм. 10 жетонов галактического сезона, 2000 монет картеля всего. 5 окончательных картельных пакетов Legacy, Beyond, Legacy Bound, один 1 классический ящик для оружия картеля качество бронзы. 1 классический ящик для доспехов картеля качество бронзы. 1 классический ящик для украшения картеля качество бронзы. 1 классический ящик для оружия картеля качество серебра, один классический ящик для доспехов картеля, качество серебра. Один классический ящик для крепления картеля, качество серебра. Один классический ящик для украшения картеля, качество серебра. Один классический ящик для украшения картеля, золотое качество. Оружие ph 4 NX нашей властью. Вот так оно выглядит дальше слева направо специальная настройка ph серая неизменная настройка ph с драгоценными камнями зеленые специальная настройка ph с драгоценными камнями серая. смотрим вот так они выглядят Дальше. Набор защитных доспехов Game и набор доспехов Game Pit Boss. Вот они. Полный сезонный набор оружия слева направо, сверху вниз выкуп, джекпот, эндшпиль, джокер, преимущество и удвоение. Вот. распечатайте пользовательское крепление, ну так перевёл. Это, то есть такой как считается как ездовой животный mount. Prinev custom mount. Дальше пользовательское крепление Super Prinev. Вот так выглядит. Злобный родир, жестокие ездовые животные радира Ну вот как это выглядит. Слева направо сверху вниз генератор энергии Айокав, большая консоль Айокав, кристаллический преобразователь энергии Айокав и украшение для костей держателя Айокав, для когтей точнее. Вот как это все выглядит. Дальше. Слева направо. Темно-зеленые, темно-коричневые красители. Темно-серые, бледно-желтые красители. А также светло-желтые, темно-желтые красители. Ну, вот так это выглядит. Дальше. Поставщики галактических сезонов. Наши поставщики галактических сезонов также вернутся к этому новому сезону. Игроки могут приобрести ранее доступные абонентские ограниченные по времени вознаграждения у Jellied Now, поставщика классических и несезонных вознаграждений. Киат Таво, поставщик сезонных наград, получит обновленный инвентарь с новыми наградами за третий сезон. Новые награды. Джалейта Нау. Как и в предыдущем сезоне, инвентарь Джалейта Науа будет меняться в соответствии с графиком ротации, описанным в следующем сообщении на форуме. В этом новом сезоне мы бы добавили ненасытного Маунта Родира в группы Б и Д за трижедонного галактического сезона. Каждая ротация групп будет активна в течение одной недели, затем завершится циклом в течение трех недель. Инвентарь будет изменен во время нашего еженедельного сброса в 12 ровно по Гринвичу. Наименование номенклатуры. Ненасытный Радир. Три жетона группы ротации затрат галактического сезона B и D. Ненасытная гора Радир. Смотрим. Вот так он. Ну так, он пере... так мы перевели. Не совсем верно насытные животные роддир. что-то такое так дальше новые ну, награды киотаго следующие предметы будут доступны для бесплатной игры или привилегированных привилегированных игроков немедленно название предмета набор защитных доспехов гейм 5 жетонов Зубные роверы два жетона жестокие корни два жетона при нави пользовательские три токена Диски для манипулирования кредитами. Два токена. PH неизменная настройка LNX, зеленый два токена. PH настройка специалиста по LNX серый два токена. PH4, LNX, украшенный драгоценными камнями. Немодифицированный кастомизационный зеленый три токена. PH for LNX. JVOD Specialist customization серый три жетона. Вот список всех предметов которые все игроки могут немедленно приобрести руки от Название товара ⁇ Энергичный радир три жетона, Ариадна Гейтек 4 жетона, Альбинос Тейтек 4 жетона, Подземный Тейтек 4 жетона, Изысканная штурмовая пушка альтура, 3 жетона, Изысканный Бластер альтура, 3 жетона, Изысканный Двойной Меч альтура три жетона, Изысканная Бластная Винтовка альтура, 3 жетона изысканная снайперская винтовка Альтура три жетона. изысканный световой меч Альтура три жетона. Магата украшенная штурмовая пушка Альтура два жетона. Магата украшенный бластер Альтура два жетона. Магата украшенный двойной меч Альтура два жетона. Магата украшенная бластная винтовка Альтура два жетона. Магата украшенная снайперская винтовка Альтура два жетона. Магата украшенный световой меч Альтура два жетона. Маунт Энергичный Родзир. Смотрим на него. Вот так он выглядит. Итак, идем дальше. В конце этого нового сезона инвентарь Кеад будет доступен для всех. Подписчики смогут приобрести награды, которые они пропустили. Инвентарь поставщика является сезонным и будет полностью обновлен всеми новыми наградами в начале следующего сезона. Цели сезона. Были добавлены новые цели, относящиеся к конкретному сезону, и игроки будут видеть их в течение всего сезона. Вот список целей сезона на октябрь. Как и в предыдущем сезоне, цели на следующие месяцы будут опубликованы в отдельной статье. Неделя 1. Ежедневный. Влияние на галактику. Заработайте 25 тысяч личных очков завоевания за свое наследие. Еженедельно выполняйте любые 7 из 10. Маршируйте по галактике, зарабатывайте 200 тысяч личных очков завоевания за свое наследие. Наследие преступного мира, завершите горячие точки 1 очко. Зарабатывайте бонусный прогресс за выполнение директивы 7, мантаорских рейдеров, академиму или духомести. Требуется контент, 4 балла. Зарабатывайте дополнительный бонусный прогресс за победу над их бонусными боссами, 3 очка. Честность гейм. Ловите мошенников в кантинах или казино с помощью PH4LNX в качестве активного компаньона. Туз армады, садитесь на свой личный корабль и выполняйте космические миссии 1 балл. Зарабатывайте бонусный прогресс за выполнение героических миссий. 2 очка. Снабжение военных действий, соберите материалы для любого из следующих военных припасов. Комплекты снабжения пехоты, Оружие для звездолетов, бронированные машины, кристаллические конденсаторы или гавокром. Стратегии, затем соберите силы вторжения. Столица Дихотомии вмететь повторяющиеся исследовательские или бонусные миссии. Побеждая врагов на Крусанте или Дромункаасе. Чтобы найти исследовательские миссии по всей галактике, установите флажок, показать исследовательские миссии в легенде карты мира. Наследие Ревана завершает горячие точки 1 балл. Зарабатывайте бонусный прогресс за прохождение тюрьмы Водворота, только Республика. Тарвал 5, только Республика. Литейного цеха, только Империя. Или абордажной группой, только Империя. 4 очка. Зарабатывайте дополнительный бонусный прогресс за победу над их бонусными боссами. три очка. Горячий кровный на Хоте побеждает Гаргата, Гаргата и Снежнобокова на охоте. Проражая среди звезд, завершите галактические бои звездных истребителей. Зарабатывайте двойной прогресс за победы. Надгробный камень. Завершите главу четвертую надгробие Павшей Империи на уровне Ветерана или Сложнее. Требуется подписка и, или доступ к рыцарям Павшей Империи. Изделие вторая. Ежедневное влияние на галактику. Заработайте 25 тысяч личных очков в завоевании за свою наследие. Еженедельно выполняйте любые 7 из 10, маршируйте по галактике, зарабатывая 200 тысяч личных очков завоевания за свое наследие. Улучшенная аналитика, получайте модули анализа гейм, выполняя еженедельные задачи. Задачи сезона, отслеживание наград за сезон, горячие точки, восстание, операции или побеждая врагов по всей галактике. Ежедневные цели предоставляют два модуля анализа гейм. Цель сезона предоставляет 10-15 модулей анализа гейм. Некоторые уровни наградного трека предоставляют 10 модулей анализа гейм. Горячие точки предоставляют, модуля модуля предоставляют, предоставляют 2-4 модуля анализа гейм. Восстание предоставляет 3-5 модулей анализа гейм. 8 операций игрока предоставляет 12-18 модулей анализа гейм. 16 операций игрока предоставляет 14-24 модуля анализа гейм. Боссы логово, включая боссов логового событий, предоставляет 2-6 модулей анализа гейм. Сражайтесь с ph lnx поскольку ваш компаньон склонен давать более высокие выходы модулей анализа гейм. Сговор с информативным Java на флоте может помочь в поиске модулей анализа гейм. Истинная цель – побеждайте врагов по всей галактике с помощью ph lnx в качестве вашего активного компаньона. Это хорошо повлияет на врагов с помощью разрушаемых труб, танков, канистр, и конденсаторов, найденных по всей галактике. Ежедневная зачисткой дикого космоса. Завершите миссию еженедельно. Ежедневная зона CZ-198 несколько раз или завершите еженедельно. Ежедневная зона IOKAV один раз. В центральных мирах выполняйте повторяющиеся исследовательские или бонусные миссии, побеждая врагов на Альдеране, Балморе, Карелии, Мекша или Андероне. Чтобы найти исследовательские миссии по всей галактике, установите флажок «Показать исследовательские миссии» в легенде карты мира. Наследие силы завершает горячие точки. Один балл. Зарабатывайте бонусный прогресс за прохождение губин Манаана, штурма Тайтона, вторжение на Карибан или секретов Анквала. Требуется контент. 4 балла. Зарабатывайте дополнительный бонусный прогресс за победу над их бонусными боссами. 3 очка. Награжденный участник боевых действий получает модули, Ой, медали зоны боевых действий. 1 очко за медаль. Заработайте дополнительные очковы прогресса за то, что стали высоко награжденными, заработав 8 медалей в одном матче. Оставайтесь на цели, зарабатывайте медали за захват, защиту и урон в Galactic Starfighter в космическом режиме, захватывая и защищая цели или нанося урон врагам. Аномалия Рфо. Добивайтесь прогресса в игре Operation Anomalia РфО, побеждая боссов на любой сложности. Требуется подписка. Деля 3. Ежедневно влияние на галактику заработайте 25 тысяч личных очков завоевания за свое наследие. Ежедневно выполняйте любые 7 из 10. Маршируйте по галактике, зарабатывая 200 тысяч личных очков завоевания за свое наследие. Честность гейм. ловите у мошенников в кантинах или казино с помощью PH4LNX в качестве активного компаньона. Играя в гейм, включите модули анализа гейм. PH4 LNX на своем личном корабле, чтобы заработать репутацию у органа, азартным играм и управляющей организацией. Все еще есть побеждайте неигровых врагов по всей галактике без помощи ваших компаньонов. Ни один компаньон не может быть вызван для продвижения. Это не распространяется на зоны боевых действий, галактический истребитель, горячие точки или операции. Уважаемый партнер GCI, завершите миссию еженедельно инициативу уважаемого партнера GCI. Резидент, резиденция Империи выполните повторяющиеся исследовательские или бонусные миссии, побеждая врагов натарисе, Ариконе, Явине Четвертом, Зиосте или Донтуине. Чтобы найти исследовательские миссии по всей галактике, установите флажок Показать исследовательские миссии в Легенде Карты Мира. Искры Войны побеждают дроидов и турели чемпионы Республики Имперской Гвардии по всему Альдераану и Карелии. Возглавляя линию фронта, выполняйте матчи в зоне боевых действий без рангов. Зарабатывайте двойной прогресс за победы. Ковка тьмы и соберите материалы War, Supplies, Invasion, Forces, затем соберите Dark Project, MK1S. Вечный чемпион завершит все 10 раундов беспредельно на, у... на арене Гранд на Закуле. Требуется подписка и... или доступ к рыцарям Павшей Империи. Часто задаваемые вопросы. Насколько я могу повысить уровень PH4LNX? Благодаря всем сопутствующим подаркам, доступным в двух бонусных треках, подписчики, достигшие 100 уровня бонусном треке, гарантированно получат влияние PH4LNX 50 ранга к концу сезона. Я получил PH4 LNX для 50-го ранга влияния на моего главного героя. Но как насчет того, чтобы прокачать ее на других персонажах? Если вы являетесь подписчиком, вы будете иметь право заработать два компендиума корпорации дзерка в рамках программы поощрения подписчиков. Так же, как и компендиум командира, этот предмет можно использовать для мгновенного повышения влияния PH4 LNX до 50-го ранга. Кроме того, как только вы достигнете 50-го ранга влияния с ph lnx вы разблокируете новую наследованную разблокировку, которая позволяет вам приобретать сопутствующие подарки PH4LNX за кредиты. Посетите Jalate Now, расположенный в Алькове галактических сезонов на флоте, чтобы приобрести подарки. Как я могу выровнять PH4LNX вне галактических сезонов? Как и в случае с другими компаньонами, отправка P на задание по навыкам экипажа увеличит ее влияние. Кроме того, компендиум командира также увеличит ее влияние до 50 ранга. Новый сезон. «Удача розыгрыша начинается прямо сейчас. Для тех, у кого все еще есть вопросы относительно Galactic Susans. Вот наша статья, объясняющая, как это работает. Добро пожаловать в Galactic Susans! То есть добро пожаловать в галактические сезоны ну вот это все что мы вам хотели сообщить касательно галактических сезонов еще а именно подробная информация что там будет от разработчиков тут на английском языке но мы вам зачитали на русском э -э возможно не везде такой же хороший перевод но как есть. Надеюсь, вам понравится. Может кто-то захочет поиграть в эту игру Sevettor. Может кого-то заинтересует. И просто вам понравится видео, по крайней мере. А на этом все. Всем спокойной ночи.